Игорь Мерлин. Представляет. Игорь Мерлин. И сегодня у нас очередной прямой эфир, в котором мы с вами займемся очень полезным и важным делом. Что это за дело? Сегодня наш прямой эфир называется «Денежный магнит». И мы с вами разберемся, как работает денежный магнит при помощи некоторых энергетических ухищрений. И я вам расскажу сначала несколько таких правил, что ли, денежного магнита, которые вам необходимо знать. И как только вы их узнаете, у вас сразу начнет работать вот этот так называемый денежный магнит. Итак, для начала, для начала нужно понять, дорогие друзья, и для себя уяснить, что деньги – это твоя энергия. Именно, именно вот так. Именно твоя энергия. Почему это твоя энергия? Дело в том, что дальше вы поймете, дальше я расскажу чуть подробнее. Но главное, что надо помнить про энергию денег – это то, что она действительно существует. Если вы хотя бы верите в это, да? хотя бы каким-то образом осознаете, что денежная энергия, она существует. Понимаете? Именно то, что вы хотите получить, это не сами денежные знаки, которые вот где-то там лежат у вас вот мешками. Да? Мешками лежат денежные знаки. Это, во-первых, денежная энергия. А Денежные знаки, вот деньги, они являются лишь, а, лишь как бы проводником того, чего вы на самом деле хотите получить. Понимаете, да? Я много раз про это рассказывал. Если вы хотите получить дом, но не умеете его строить, умеете хорошо что-то делать другое, вы это делаете хорошо, получаете за это деньги, эти деньги несете тому, кто хорошо строит дом и получаете этот дом. Фух понятно, да? Промолотил как из пулемета. Так вот, друзья, еще раз напомню, что главное это то, что надо помнить про энергию денег, что она есть. И знаете как, иногда некоторые, иногда некоторые думают, ну ладно, говори ты, как не так про себя ворчит дурак, забрав Письмо, э, пирожар птицы, положил его в трепицу тряпки в шапку положил и конька поворотил. Помните, и конек-горбунок. То есть, э, ну вот, есть э, Иван-дурак не поверил, что это вот. Ну, взял эти перья, какие-то там пирожар птицы, подумаешь. Так вот, то же самое, некоторые думают, что это все фигня, это все энергии там. Э, да, если вы так думаете действительно, то это вам не надо. Дело в том, что здесь сила веры имеет очень большое значение. Это все равно как, как религия такая, понимаете. Вот вы верите, что кто-то верит в то, что Бог есть. Кто-то верит в то, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо, да? как говорили в фильме «Берегись автомобиля». А вот то же самое здесь. Если вы верите в нечто, то оно начинает приходить к вам в жизнь. Если вы не верите, то оно к вам не придет. Поэтому вера в то, что эта энергия существует во всяком случае просто предположите, что это так, может быть вы не до конца верите, у вас нет доказательства вам не надо теорему ферми доказывать да? или, или альтернативу Фридгольма для того чтобы понять, что есть. просто примите на веру, да такая штука есть. Это первое первое такое правило, что ли что, Деньги это твоя энергия. Они приходят только на эту энергию. Как ты настроил свое сознание и распределил отдачу, такой результат ты получишь. То есть мы настраиваемся на то, что энергия денег это есть такое у нас понятие. И есть такое на самом деле денежная энергия нечто такое у нас есть. Понятно, да? Что-то я... Так, давайте мы с вами зажжем свечу. Те, кто смотрит на горизонтальном экране на ютубе, мы берем две спички в левую руку. Угу. То есть мы будем заниматься по-женски. Женские использовать энергии. Две спички а – это женская. Левая рука тоже женская, поэтому зажигаем. И поджигаем свечу. Хорошо, свеча загорелась. Отлично. Итак, дорогие друзья, мы остановились на том, что принимаем на веру то, что деньги есть у нас энергия. Так, куда делась? Что деньги есть у нас энергия. Вот, Так как деньги – это энергия, значит, Скорее всего, эта энергия, она подчиняется тем правилам, которые с этой энергией взаимодействуют. И здесь уже второе правило. Второе правило – это правило направляя фокус внимания на деньги. Это, друзья, ключевое звено. Мы сейчас будем делать практику, и там вы все это проделаете. Не волнуйтесь. Вот это ключевое звено. Как направлять фокус внимания? Надо думать о деньги, думать о том, что, что получится с вашей жизнью, как она изменится, когда к вам придут деньги. Знаете, у вас должен быть обязательно план. Если плана нет, то куда деньги придут? И некуда приходить. Также не воспрещается мечтать о больших деньгах, представляя у себя какие-то крупные суммы, какие-то крупные деньги. Также вы Можете рисовать в своем воображении, на что вы эти деньги будете использовать. Понимаете, да? То есть, держите фокус на деньгах. Как только, ну, знаете, как говорят, что энергия там, где фокус внимания. Или, как в эзотерике говорят, копье внимания. Если вы перестали о чем-то думать, оно куда-то отдаляется. Если вы думаете об этом все время, а мы о нем всегда думаем, вот, то оно к вам и приходит. А, как говорится, а, как, как это сейчас скажу, у, у оптимистов сбив, сбываются их мечты, а у пессимистов сбываются их кошмары. Угу. Понимаете, да? То есть у оптимистов сбываются их мечты, а у пессимистов их кош, кошмары. И вот... Эти два правила, которые я вам рассказал, они очень важны. Переходим к третьему правилу, правилу денежной энергии. Вы знаете, что многие люди, они умеют брать, благодарить за то, что им, за то, что им приходит что-то из, из, от Вселенной, от других людей, за подарки, за, за какую-то помощь, еще за что-то. Да, они благодарят. И многие люди умеют принимать, но немногие умеют дарить, отдавать. И отдавать – это не обязательно дороги, дорогие подарки. Это может быть в виде даже простого комплимента. Это может быть в виде какого-то действия, которое люди даже не знают. Вот самое крутое, я помню, участвовал в тренинге, он нашел почти год. И у нас там было такое задание вот у нас была группа, где-то 50 с чем-то 54 человека. Вот. И было задание как минимум 10 людям каждый день делать подарок. И этот подарок, знаете как, вот не обязательно я пришел на тебе вот на тебе цветок, да, возьми с полки пирожок. Нет, друзья, это не так. Это было в таком виде, что я мог попросить кого-то, чтобы вот, например, там, девочки Маши передали, вот ей приходят и говорит, вот тебе передали подарок, от кого я не скажу. Там. Или вот, например, там, было такое, что зима, да, там парень выходит на улицу, у него машина почищена от снега, он такой, Ф -ф". ну то есть вот такие, понимаете. И важно, чтобы, очень важно, чтобы никто про это не знал, что это я подарил. Я подарил, я эту услугу оказал. Вот У нас там и пиццу заказывали, что только не придумали. Представьте, 50 человек придумывали там. Э, вообще такие приколы были. да. Вот И там на трубе приходил мужик, играл Там для кого-то, приходит, говорит, вот мне такой-то есть, да, вот я для вас на трубе сыграю. Ну, разные такие были, понимаете, да? То есть жизнь у меня была веселая. Вот, поэтому... Правило, о котором я сейчас говорю, это правило, которое говорит о следующем. Отдавай с радостью. Когда ты отдаешь с радостью, представляете, как это распространяется? То есть, если, представьте, каждый сделает три подарка разным людям, и каждый другой из этих трех сделает трем людям, представляете, как будет мир изменится. Даже если вы просто сделаете не троим, а пятерым людям подарок какой-то, или какую-то услугу, или что-то, сделаете э, такое, чего человек от вас не ожидает, но ему будет приятно, то это вот таким образом работает. И то же самое это с деньгами. Отдавать с радостью – это не значит, что надо свои деньги кому-то вот там пачку достал, да? пачку достал и взял и раздал. Нет, так не работает. не работает. Имеется в виду, когда вы от чистого сердца Делайте нечто, что приносит другим радость, удовольствие, приятие и так далее. Понятно вот такое а, правило. Следующее правило это правило всегда знай желанную сумму и для чего тебе это нужно. Дело в том, что многие люди говорят: Мерлин, я хочу миллион э, рублей. А зачем тебе? Ну, я говорю, почему миллион? Почему не 990 тысяч, и не почему миллион двести. Цифра красивая. То есть у человека только цифра есть. Вот. А э, что за этой цифрой кроется, непонятно. Поэтому если вы хотите миллион, то этот миллион вы должны понимать, для чего он вам нужен. Например, вы поедете туда-то, купите себе то-то, там откроете себе такую школу, или пройдете обучение, или еще что-то. Вот Обязательно надо понимать, или там, э, детям там, купите там, зимнюю одежду, там, ну, я не знаю, что. У вас, у вас, у каждого свои запросы. Поэтому обязательно нужно понимать и всегда знать желанную сумму и, самое главное, для чего это надо. И еще одно из правил такое, которое тоже очень важное, дорогие друзья. Это правило, которое гласит «люби себя». Что означает «люби себя»? «Люби себя» – это не значит, тебе там гладить надо, да, там, щекотать еще что-то. Вот. Люби себя – это означает, э, позволяй себе быть таким, каким ты хотел бы быть. Позволяй себе нечто, что ты раньше не позволял. Вот хотелось тебе вот это, но ну, купи это. Хотелось тебе вот так, сделай так. Конечно, если это не повредит э, другим живым существам. Ну, например, очень хотелось там купить шубу, ну купи себе шубу. Ну, мэр, no конечно, так просто взял и купил. Вот На самом деле не все так просто, но и не все так сложно и запутано. Итак, друзья, перед тем, как мы с вами сейчас будем делать практику, я вам повторю, что первое, такие правила, примите, что деньги – это энергия, и деньги приходят только на энергию. Второе – это что необходимо, направлять фокус внимания на деньги. Третье – отдавать с радостью. Четвертое – всегда знать желанную сумму. И пятое – любить себя. Правил на самом деле много, их гораздо больше, но я вам такие основные выдал. Что мы будем делать в этой практике? Мы с вами пройдем по всем пяти этим правилам, и на каждое вы кое-что сделаете, то, что я вас попрошу. И это, я думаю, что вам это понравится, и это будет очень классно, когда вы будете это все делать. И дело в том, что эта практика, вот есть внешние практики, есть внутренние, есть быстрые, есть медленные. Эта практика, она такая тягучая, что называется. Вот у нее такая создается энергия тягучая, это не то, чтобы денежный магнит, знаете, как вот взял магнит и прям железка прям прилепилась к нему. Это стягучие энергии, вот такие практики, они, знаете, как они потихоньку, потихоньку, они втягивают, притягивают. То есть вот, вот как-то вот так, как-то вот мягко, мягко вот это все, понимаете, да? То есть это вот такая практика. Дальше. И теперь мы, собственно, с вами переходим к тому, что мы называем практикой. Для того, чтобы вот, вот это все с точки зрения энергии у нас начало работать как следует, значит, необходимо сделать следующее, дорогие друзья. Необходимо вам сесть таким образом, чтобы вам было удобно и комфортно. Можно откинуться куда-нибудь. На спинку, но не лежать, а так типа полулежать. Угу. И вот в таком положении вам будет наиболее удобно делать данную практику. Ага. Значит, что дальше? Мы наши ручки складываем у себя на солнечном сплетении. Складываем сначала левую руку в районе солнечного сплетения. Знаете где? В районе третьей чакры. Это вот у нас там ребра, так вот, где сходятся ребра вот здесь на грудине, там есть такая острая косточка. И вот считается, что третья чакра, она чуть пониже этой косточки. И вот прям ладошкой левой руки кладем в нее, а ладошку правой руки кладем сверху на ревну. И прямо сейчас закройте глаза. Итак, представьте себе, что вы находитесь в пространстве денежной энергии, вокруг денежной энергии. Вы можете представить это себе, как будто вокруг летают деньги, монеты, золото, бриллианты, какие-то драгоценности они переплетаются хитрым образом, можно представить это себе в виде энергии, которая перетекает из одного вида в другой, которая идет вокруг вас, где-то окутывает, со всех сторон охватывает, вы прямо сейчас чувствуете тепло, как эта энергия, как будто бы вас греет, как будто она вас наполняет. И вы чувствуете, что это именно денежная энергия, и в этой энергии вам хорошо. И у вас прямо сейчас появляется чувство, что вы можете привлекать все больше и больше денежной энергии, и что эта денежная энергия, она для вас полезна. И что эта денежная энергия есть везде, и вы можете получить ее в тех размерах, в которых вы захотите. А, хорошо. И теперь мы, исходя из второго правила, направляем фокус своего внимания на деньги. Быть может, вы представите деньги в виде каких-то купюр, пачек денег, или, быть может, вы представляете в виде каких-то золотых колец, камнями, бриллиантов, либо вы представляете себе в виде каких-то других вещей, деньги, может быть для вас деньги это свобода, угу. прям рисуйте внутри себя, мечтайте о деньгах, может быть это как большая куча денег. Может быть это какая-то дорогая покупка, одна или несколько, или бесконечное количество покупок, и прямо сейчас направляйте фокус своего внимания на деньги, думайте о деньгах, думайте о том, как изменится ваша жизнь, когда вы получите, к примеру, поток в сто раз превышающий то, что вы имеете на сегодняшний день. Просто представьте, сфокусируйтесь. Угу. Хорошо. По второму правилу немножко прошлись. Теперь переходим к третьему. Отдавай с радостью. Это означает, что прямо сейчас вы можете представить себе людей, которых вы знаете, а может которых не знаете. И вот прямо встретил встретили человека, что бы вы ему подарили? прямо раз подарили что-то. Или что-то сделали, помогли бы там, перейти через дорогу, либо еще что-то, либо дали ценный совет. Это тоже как один из видов того, что вы можете отдать. Вы отдаете свой опыт, делитесь опытом, как это делаю я прямо сейчас. И прямо сейчас переходим к следующему шагу. А этот шаг, это правило, всегда знай желанную сумму и для чего тебе это надо. И прямо сейчас представьте себе, что вам хотелось бы. Ну, например, это дом, там стоимостью такой-то, машина, стоимостью такой-то, или дом и машина, и дача. А. И вот какой то стоимостью. Вот, то есть вот какая получается желаемая сумма. И главное, чтобы понимать, на что вы эту сумму будете использовать. Угу. Хорошо. Глаза закрыты. Отлично. Угу. И прям почувствуйте, что вот эти все ваши хотелки, ваша желанная сумма – это и есть наша энергия. А энергия – это наши внутренние ресурсы. Только сейчас, представив это, вы становитесь магнитом для денег. Чем больше вы об этом думаете, тем больше линий притяжения, Денежных потоков образуется к вам, к вам приходят деньги, приходят. прям почувствуйте, как эти потоки, угу. отлично. И заключительный, заключительное правило люби себя. У вот сейчас вспомните все. Вот, невзирая на стоимость, невзирая на можно, нельзя, еще что-то, вот то, что вы хотите больше всего. Вот представьте, что вы прямо сейчас, я досчитаю до трех, и это произошло. Может быть, вы хотели купить торт, который вам нельзя есть. Или, может быть, вы хотели побывать в тех местах, где вам нельзя, или еще что-то куда вам вообще не светит быть, или познакомиться с тем человеком, о котором вы даже и в своих самых-самых сокровенных мечтах мечтали. Насчет три – это желание произойдет внутри вас. Итак, приготовились. Раз. Два. Три. Три раза кашляну, и еще три, и еще три, хорошо, почувствовали как что-то изменилось как будто внутри, как почувствовали какую-то радость, что это исполнилось, что теперь вам вот просто так хорошо вы себя полюбили, сделали себе приятное. Не только научились отдавать другим людям с радостью, а научились также любить себя, отдавать себе нечто, некоторый ресурс. Хорошо. Ну и теперь, дорогие друзья, мы заканчиваем и выходим из этого состояния, в котором вы находились. Постепенно выходим. Можно открывать глаза. Открывайте глаза. Улыбнитесь этому миру. Можете поаплодировать себе, всем присутствующим, всем нам. Угу. Отлично. Круто. Хорошо, дорогие друзья. Прям круто. Вот. Ну, в принципе, на этом практика закончена. Так, тут... А, вопросы были сорвать ошейник с нужды, нужды себя да это вам как виднее да угу. как порвать кольцо бедности ага. так а, смена имени и фамилии не влияет на денежные потоки влияет на самом деле влияет не только даже имя и фамилия, когда вы заменяете ее, изменяете, но также влияет то, когда вас другие люди как-то называют. Еще важно, чтобы вы чувствовали, вот, когда люди это называют, там, ты дурак. Ну, Если на это обижаться, то это что означает? Это означает, что вы принимаете это. А если говорят, ты дурак, ты балбес, у тебя мозгов нет, ну, на самом деле, что бы ни говорили, мне много всяких гадостей говорят, да, потому что не все верят в то, чем я занимаюсь. Вот Некоторым кажется, что там вот Мерлин лохов ищет. Но мы, мы ж, так как мы не лохи, правда, я же не лох. Поэтому тот человек, который это говорит, он это говорит о себе, не обо мне. То есть я это не принимаю в отношении себя. Понимаете, о чем я говорю, дорогие друзья? И поэтому здесь вот такое вот происходит, что смена имени, она тоже влияет. Другой вопрос, как, куда, чего, это надо разбираться более конкретно. Вот. И в конце, как обычно, я вам выскажу свои пожелания, как обычно я это делаю. Я знаю, что многие очень любят те пожелания, которые я высказываю в конце каждого нашего прямого эфира. Напомню, что прямые эфиры у нас по будням каждый день в 20.00, на Ютубе всегда, а в социальных сетях понедельник, среда, пятница, иногда бывает там еще по-любому. То есть практически я каждый день в прямом эфире, если у меня нет других занятий. А я по возможности планирую так, чтобы у меня их не было на 8 часов. Ну, когда, когда там групповые там какие-то, бывает, но ну, не часто.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 Спасибо за сердечки, дорогие друзья. Вижу, Елена, спасибо. Так, благодарю. Угу. Так, благодарю, Игорь, за надежду, которую вы даете людям. Ну, на самом деле, я не даю надежду. Я вселяю веру. Надежда умирает последней. Я все-таки больше, как одна из моих наставниц, она всегда говорила, что надежда умирает последней, когда там как там, когда все уже сдохли, вот так она говорила, вот, поэтому лучше верить, надеяться это, знаете, как на кого-то, на что-то, а верить надо вот в себя, в то, что у вас получится, в то, что вам помогут другие люди, в других людей, и вот как раз пожелание, которое сейчас я буду говорить, оно такое вселяющее веру, так, Игорь, вы супер, и это у многих вызывает зависть. Не обращайте внимания на таких людей. Так я и не обращаю. Спасибо за сердечки. Спасибо за пожелания. Итак, итак, наши пожелания. Дорогие друзья, прямо сейчас можно закрыть глаза. Я говорю на «ты», как будто мы находимся один на один. Итак. «Я верю в тебя». Потому что ты единственный и неповторимый человек во всей Вселенной. И сегодня тебе довелось узнать, как работает денежный магнит с точки зрения энергии. И теперь ты эти правила будешь использовать и начнешь притягивать денежные потоки все больше больше. И если в тебя никто не верит, если тебя никто не поддерживает, то я, Игорь Мерлин, прямо сейчас говорю, я верю в тебя, я тебя поддерживаю. Ты самый лучший, самый любимый, самый умный, самый сильный, самый любящий самый мудрый, самый богатый, самый добрый, самый отзывчивый человек Твоей собственной Вселенной, Твоей Вселенной, и Ты хозяин этой Вселенной. Я верю в Тебя, я поддерживаю Тебя, у Тебя все получится». Можно открыть глаза. Вот. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что вы приходите. Угу. Спасибо за веру в себя. Да. Да. А моя задача, чтобы вы в себя верили. Я-то в себя верю. Мне деваться некуда. Вот. Я вселяю веру и помогаю другим людям. Ну, Не могу сказать, что я там пастырь или проповедник, ну, я как проводник помогаю людям обрести себя, провожу их туда, куда они хотели бы попасть. Если этот человек идет по дороге торговца, я помогаю умножать дохода. Если этот человек идет по дороге семьи, я помогаю разобраться с семьей. Если идет там по какой-то другой дороге там воина, я помогаю. Ей. Ну То есть все вот это я делаю как проводник, для вас, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.